О, всем хэлло, мои friends! Лойни Про, Рус Александр Геймс. Хэллоу, мои фрэнс. С вами Вегас Шоу. Проходим GTA 4. The Bout of Gaitoni. Продолжаем проходить. У нас тут Юсуф Амир позвонил. Я еду на миссию. На Патриоте. Любимой машине Эллиота в GTA 4. Если что, интересный фактик. Это любимая машина Эллиота. А тут Юсуф Амир что-то нам базарит и... Я все пропустил. Right, <laughs> Что-то понравится, говорит. Поехал, поехал. Ну а в этой шестой серии мы продолжаем с вами проходить миссии у Рэя Булгарина. Какая у него следующая миссия будет интересна? Опять с маленьким ковашком ah, ходит. Мистер Уис! Здрасте, а где человек-оркестр? Он работает. Oh, okay. Понятно. Рэй! Эй, Рэй! У меня гости заткнись! Не смей меня затыкать! Ну, мне тут пытались, что у тебя есть бриллианты на продажу. Они mm -hmm. а, не, не тебе, не у меня все, у моего босса Тони, но у другого босса. The... Получих от толстого повара, да? Рэй, Рэй, ты что вообще делаешь? Я побуду здесь столько, сколько захочу. Весь такой крутой себя. Где твой дом, Миду Парк? Где спортивная команда, а? Хм. Заткнись, сука! Пошел нахрен, Рэй! Заткнись, сука, чертова! Hey, Слушай, с ней все, right? все в порядке. Думаешь, тебе большая пушка, а ты так ты крутой, да? Твой крайник был крок Давай, убей ее, убей! <плёк> не обращай внимания, Уис. Так, что насчет бриллиантов? Он по ней попал! Она там орет! Надо поговорить с папочками. Мне казалось, я воспитываю настоящего мужчину, а не мальчика на побегушках. Я не торгую тем, что мне не принадлежит. И кстати, мужской работы, ты мне пока не предлагал. Ха. Скорее, дружище. Скоро, дружище, уже скоро. Хочу, чтобы ты помог Тимуру. Он должен поговорить с кое с кем, ты его прикроешь. Okay, man, got... Ладно, я понял, только расслабься. Out, me... Я сам решу, когда мне расслабиться. Гоу! Ух! Uh. Он убил там, похоже, свою сестру. Но она его спалила, что он не такой богатый, каким он на самом деле является. Че, в эту машину сидит, садимся. Прощай, машинка, любимая машинка Элиота. Такой интересный фактик. Ну, вообще, Элиот обожает GTA 4. Это его самая любимая часть из серии GTA. Он у нас GTA-шник, можно сказать, тоже. Любит сери серию GTA. Прям как я. Прям как геймер, Прям как ваван. Давай, поехал, поехал. Че у нас шестая серия уже? Блин, я не могу в это поверить. Что у нас время... <плес> так быстро летит уже, шестая серия. Апрель наступил? У меня уже 3 апреля, вроде недавно было 1 апреля. День, когда все друг с другом юморили, правда, надо мной ни разу не поюморили в этот день. Ну да ладно. Ну, просто факт того, что время быстро нахрен летит И мне это уже бесит, это меня бесит На улице сейчас жарко стало Насекомые просыпаются постепенно Трава зеленеет, Жара дома, просто жарко У меня, у меня бат батареи до сих пор горячие И солнце, ясная погода на улице Это я люблю, конечно, солнце греет Это я обожаю, я не люблю дожди Опять дур дуралель едет назад Мне меня сейчас машина это уже ее корежит вправо, движет вправо. Бывает, потому что у меня правое колесо плохо работает. Уже, вот, кренит вправо, смотрите, видите? Вот. Что сказать хотел? Уже апрель нахрен. Но я жду, когда мне 10 числа будет аванс, ой, зарплата. Ну, если видео выйдет да, это, за 10 апреля, то уже зарплата пришла и. Поэтому все. Меня много информации устаревает в видосах, я напомню. Еще раз. Потому что Записываю иногда наперед. Ну как наперед? Я вот Black Sight 51 прошел. Я прошел э, Quake 3 Team Arena. И поэтому осталось, осталось это GTA 4 забота в Гейту не проходить пока что. Так, подождите. Проходим. А, я помню эту миссию. Смотрите. Hey. Yeah, Привет, я на месте, ну чё? Ah. Ага, хорошо. Ты на месте, видишь коробку? Во, well, коробочка. Oh. Как думаете, что там лежит? Может, бриллианты? Или новое оружие? Уже открыл? Oh, Нет, еще секунду. No. Нет? Okay, так, есть. Узнаешь его? Черт! Это тот самый убитый повар с GTA 4. Полагаю, это ты с ним торговал бриллиантами. Этот повар убит. Какого хрена? Это мы у него купили стекляшки. Вы сговорились и решили обокрасть меня. Ты чего? Да мы просто забирали у него камни, слушай. Нет, ты, послушай, дам тебе возможность подняться, а ты пошел против меня. Я ничего не знаю про эти камни, но думаю, это не важно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы встретить себя с лица. К земли твоего пида. <laughs> Прощай. Oh, Луис, реагируй! Great. Сразу! Все у нас подставило это предательство со стороны Рэйба Угарина. У него столько врагов и никабелики. Луис Лопец. Где? Снайпера? Блин. А, вон. На видном месте косячит. То чувство даже когда я снайпер повыше. Оп! Пау, э, Прям на труп Прям к трупу подбежали Больше Никаких нахрен К чё? А, вижу Давай, давай, давай У меня как будто у моей снайперки ПНВ Бегите, они прям к трупу бегут Им так интересно на труп посмотреть. А? Кто стреляет? Кто стреляет? Кто? А я тебя вижу Ха. Звук выстрела был, а выстрела самого нету Если я уйду отсюда живым Да, уйдешь Они тебя не смогут победить Все Опять та же самая проблема сейчас была Че, все? Текаем, рыбу нас подставил. Ой, блин, заперто, отлично Ой, вообще отлично, нахрен Этого еще не хватало ну что, надо сбить тогда? Давайте достанем наш супер дробовик с разрывными боеприпасами. Долго еще мне будут показывать эту катсцену, а? Я хочу пострелять. О, умирать сейчас будете, что могу сказать. О, он там с пулеметчиком. Ты думаешь, ты крутой? Ты думаешь, такой крутой? Крутой, крутой, крутой. Нет, ни хрена не крутой. Этому челу повезло, что он жив остался. Так, и доставим пулеметик наш. Ой, все. Ой, еще снайпер где-то. Мне страшно выходить, меня как-то... Маловато здоровья. Ой! Там кто-то горит. Да, снайпер конченый. Ты где? Ты где, снайперюга? Да чё вы там все горите? Горят! <смех> Ладно. <смех> все, все просто тупо сгорают. О! Это то, что доктор прописал. <смех> да давай, гори, гори, гори, умирай! Они не хотели, кстати, сгорать почему-то. <смех> О! Пана! Это чё за дела? Где-то тут, сука, гранатометно сидит. Это такая кличка ему. Где, блядь, этот долбоёб? Он меня сейчас опять убьет. Где он? Где он? Где он? Где? Да, сука, опять попал. С -с -с, опять. Где? <и bilmiyorum> это они. Это не они. Ой, блин. О господи. Где? Где? Где? Где? гранатометчик? Жаль. А, вон он. Нашёл его, похоже. Вот. Скай... Нет, не он. Это не он, это... Это не он, это не он. Просто уходим отсюда, я не хочу умирать. Нахрена, да это в мою... Это в сделку не входило. Уходим, уходим, уходим, уходим. Гранатометчик меня это пугает больше всех. От них я никак не смогу избавиться. Что? Все? Мы где? А! Где? Кто стреляет? Почему я не вижу врагов? Че, у вас теперь остается сомнения? Ой, сомнения, что игра не такая легкая, как, как кажется. Эта игра пос... Это вот часть. Посложнее. Кто сейчас по мне выстрелил? Можно сп... узнать. Такой, а, блин, как хреново, что я не могу дать отпор нормальный. Это часть послож... самая сложная из всей такой подсерии 4 GTA, можно сказать. И никто оспаривать это не собирается. Бомжара, бомжару обязательно убьем. Почему бы и нет? Подождите, мне надо собраться с мыслями. А то тут вот гады такие по мне стреляют. Вот куда, вот как он это делает? Едь. Оп, еще. Так ему и надо. Ой, теперь можно немножко успокоиться, конечно меня гранатометчик реально испугал, я скажу, как вы видели Блин, тикаем, тикаем, тикаем У нас тут еще чайка есть Вот так вот Все, уезжаем с этой территории Миссия пройдена, конечно она сложноватая, меня од один раз на не убили Пока в этом, в этом эпизод, э, эпизоде Два раза умирал Ладно, бывает Но мы прошли с вами эту миссию У тебя было сложновато вот Кроссхейер такая, Вот такая статистика Сейчас К Юсуф поедем Потому что он мне звонил Знаете почему? Он мне подарок оставил, машину И какой-то сюрприз в ней лежит Помощь товара Бугарина. Да! Это русского гангстера, как думаешь, он даст нам денег, чтобы выбраться. Размечтался! Размечтался, нафиг. С ним уж и не связываться. Проблемы уже начались. Он меня попытался предать. Я так перефразирую Луиса. Офигеть пробка. Жалко парня. Ну повара этого убили, который был в на GTA 4, который с этими... Бриллиантами тут появлялся. Yeah, То есть меня порадовал. Вот, смотрите, машинка припаркована у дома Юсуфа Мира. Вот это самое, этот кабриолет, только на этот раз он с крышей. Так, садимся в него. Юсуф, можно достать здесь, он рядом с его домом. О, О! О! О! золотая узишка. У нас золотая узишка теперь появилась. Последнее новое оружие в этом дополнении, посмотрите. Это самый мощный пистолет-пулемет в этой игре, если что. О, Юсуф Амир звонит. Уис! Как тебе машина? Тут вот на шедевра, а вам покажу потом. Какая она мощная! Пушка топ! Ох, чувак! Чисто золото! Да! Золотая УЗИшка из настоящего чистейшего золота сделана, если что. Точно, большое спасибо, Юсуф! Да вообще красава! Мы с тобой, братья, подарки, ерунда! У меня еще и три таких. Еще три таких? Серьезно? Мне кажется, больше. О! Вот Бугарин этот звонит. Слушай, я уже тебе говорил. Я вообще не в курсе, чей это бри бриллиант. Надо было меня спросить. А не бегать по городу, выставляя меня на посмешище. Где я его выставлял на посмежище? Это за, за, за это тебя, твоего босса, убьют. Я сделал все, что в Мэх Чтобы. Черт, что-то плохо слышно. Пока. Вот так надо было неко разговаривать с Дмитрием. Вот так вот. Not so fast, миссия называется. Так. Ну, опять этот гейский клуб, несмотря на то, что сюда и женщины ходят. Тони там? Ага, слушай, задержишься на минутку? Времени нет. Я... Дай быстро, правда, хочу попросить тебя поговорить с Тони. Говорю, в Мизонет тебе ходу нет. Не-не-не, чувак, я другом, прикинь, я скоро буду знаменитым, серьезно. Рад за тебя. Ты попал в видео Вегаса-шоу, бессмертный чувак. Ну и что? Ты с катушек слетел? Если что, важнее, у одного из известных завсегдатьев есть своя телекомпания. И они снимут обо мне целое шоу. Ха, обо мне. То есть, ну, видео снял, как он дерется с копами. Теперь я буду героем целого шоу. Да, на Вегас-шоу. Братан, да ты целыми днями только тут и стоишь. Как охрана. Да здесь пошло стресс. Ты посмотри, тут есть такое. трагедии разборки, любовь и все такое. И все это от лица чувака, у которого есть сердце. Слушай, дай пройти, это может пропустишь наконец. Да, шоу будет просто офигенное. А сейчас извиним, но пора вернуться на землю. Да-да, я с ним. Эй, я раз что следующий? Да ты говоришь, что я следующий? Слушай, вернись в очередь. Ну, я же следующий. Ага, знаешь что? Свобода, да пошел ты. Ой, как ты, Тони? Мы тут скоро разбогатеем, посмотри, тут хрена голубых. Готов тратить свои кровные денежки, а... Ну, конечно, блин. Капец. Что с этим миром не так? Мои времена были одинокими, позабытыми и ненужными. А теперь они радостно воркуют друг с другом, делятся рецептами. Вот что патихаротерапия с людьми творит. А можно мы уйдем из этого клуба, потому что тут музыка с авторскими правами играет? Куда делать самоуничтожение, а? Ну, босс, да, мне кого-то убить надо А, куча народа, просто толпу э, ну, И куда нахрен подевалась Грейси? А я нико Белику это похитил Вроде договорились встретиться здесь, да их хрен с ней Обойдусь, а мы с тобой займемся собственным благосостоянием Можно содержать ночной клуб, уже не так круто, как раньше Так в чем дело-то? Ну давай, говори, базарь Бриллианта, ходят слухи, что скоро их будут сливать Прямо в Либертониане Думаю, стоит наведаться туда и самим выкупить их с охрененной скидочкой. Ладно, погнали. Да, погнали. Уходим отсюда. Тут музыка... Эй, ты что? Слушай, Тони, может я, может, как... Са... я сам как-нибудь с этим справлюсь? Вот и славно. Ты даже здесь тут, Грэсси. Как только вернусь, сразу звоню тебе. Чувак, я не под кайфом. Да понял я, понял. Я не под кайфом. Под кайфом не верьте ему. Он опять наркоту принимал. Этот... Позорник. О, тут у нас Юсуфамир опять. А, oh, да это же мой друг Ануис, как жизнь? Слушай, можно взять твой не вертолет? Ох ты! В котором у меня тут целый парк, особенный, <реклама> со всякой военной хренью. <реклама> Оу, сервятник, конечно, Бартел. Он и так можно сказать, твой. Я его чуть доработал, тебе понравится. У -у -у! Он на вертолетной площадке, спасибо. Как думаете, как Юсуфамир мог доработать военный вертолет? Ну тут спецстазовский вертолет, по сути. Как он мог его доработать? В стилистика. Посмотрите на машину. Посмотрите. Это будет слишком большая подсказка, но он... М -м -м -м. Ладно, пока эту подсказку давать не буду. На мою машину посмотрите. Какого она цвета? А теперь посмотрите на тот вертолет. Друзья. Он... Стал... Золотым! Золотой военный вертолет! Самый настоящий, из чистейшего золота. Посмотрите. Вот так как раз подсказка ж, была бы жирная узишка. Она же жи, это... Золотая. Не жирная. А теперь у нас и вертушка стала золотой. Можно пострелять из него. Из вертолётика нашего. Потом, после... Э какой-то миссии! А после сюжета у нас будет этот военный вертолет, золотой спавнится на этой вот площадке. Или это надо 50 чаек. О! Я вспомнил эту миссию. Сейчас узнаете, что за миссия. Смотрите, что за место возле парка. Мы же сюда, помните, приезжали? И в Заусандемнат и в GTA 4. Тут снимали э, ночь в музее фильм. Узнали это место? Отойдёшь. Да Сейчас приземлиться надо. Летную школу я не сдал. Ой. Чё-то... Чё-то немного живот разболелся. Не знаю почему. Просто колит. Надеюсь, пройдет. Я специально оперся. Сюда, на кресло. Ай, на спинку. Тебе, вы знаете, как обстоит Дева? Нет проблем, за Дева. Ладно. Господа, давайте посмотрим на товар. Море, иди сюда. Та сама миссия! Ника Беллик и Джонни Клевиц. Снова от лица высового писа. Мы со всех этих GTA четвертых увидели эту миссию. Вот они, чудо, верно? Немеченные купюры. Никакой истории не нужно отмывать. Хорошо, Нико, покажи ему товар. Да двигай сюда, Мори. А, Мори, как брата Юс... Это Брюси зовут. Исак, глянь, роскошно, правда? Like condense... Все равно, что концентрированные деньги. Исак, они офигенные. Так, <плёк> да, кульбетки, никаких глупостей, если жить хотите. <плёк> Fuck ю! Хватит это дерьмо, мужик, давай! <плёк> Иисус, откуда. Ой, Уиз, откуда у тебя кавашик взялся? У меня же пулемет вместо него. Вот как вы увидели, мы от, эту миссию э, со всех протагонистов увидели. От лица всех протагонистов. Вот там Никобельки и Джонни Клеббиц сражаются. Вот этот еврей спрятался сюда. Можно потом прибежать к ним в GTA 4 из-за тоже. Эй, эй, эй, эй, э погоди, погоди, слушай, если вытащишь меня отсюда, обещаю, я с тобой поделюсь. <смех> <смех> Девота Женя не принимай близко к сердцу, хорошо? Чего? Он его глушил. Они уже были украдены у нас, братан. Ну верно. Вот так вот украли бриллианты. А потом Нико Берик пришел. Он такой, сказал, что бриллиантов нет. Потом Джонни Клебиц к нему пришел. Тоже сказал, бриллиантов нет. Ой, я а Джонни Клебиц слышал Там он сражается. Не знаю, вот, по-моему, и их можно убить. Ой, у нас вертушка садится. Так, не принимайте близко к сердцу, хорошо? Давай, взрывайся, взрывайся, взрывайся. А ч ты не взрываешься, слушай? Вертушка. чё так поздно? Не, я сражаться не буду, я просто возьму и улечу отсюда. А ты сам напросился, ментяра. Так. Стреляем. Оба как отлетел. ха ха ха ха ха -а -а -а. Че, улететь на вертолете можно от ментов? Посмотрим. Уис! Как, Не Неплохо, братан, встретимся в вертолетной площадке в Вест Ривер. Скоро там буду. Ой, сейчас клемаюсь и приду. Ты уж попробуй, ради меня. Ну сажай эту хреновину. Вы че, охренели? Не вышло? Смыться, разберись с врагами. Уа, -а! полицейские вертолеты. Хорошо. А че я так возникаю? Просто знаете, это такой эпик в GTA 4. Такой эпик, такой эпичище. Так один уничтожили. Давайте еще кидайте. Вон он летит. Ой, еще один. Баня на вертолетах. В GTA. Кто-то меня еще из РПГ выстрелил. Вроде там ракета пролетала, не видели? А! Да, действительно, тут гранатометчик. Запомните, с парнем в золотом вертолете. С парнем лучше в золотом вертолете лучше не связываться. Это точно, запомните это все. Если встретите парня в золотом вертолете, то не стоит с ним связываться, хорошо? А вообще, вы когда-нибудь видели золотые вертолеты в видеоиграх? Или в фильмах? Вы где-нибудь видели? Я вот не припомню, кроме как GTA-4 забота в Гайтоне. Вертолеты из чистого золота. Все. Приземлились. Вот такая вот миссия получилась у нас. От лица Уиса Лопеса. У него самое эпичное получилось, если честно. На золотом вертолете Эй, с вертолетами. Hello, Эй, его, круто ты выступил. Yeah, да, чувак, научился от тебя древнему искусству скрывать свои таланты. Вот брюлики, смотри, не потеряй их yeah. еще раз. Thanks. Спасибо, сразу отвезу их в сейф. Yeah, sure. Ага, точно, It's прям... который тебе там на всякий случай бывает, они. <звы> типа... На всякий случай он, потому что их часто использует. Ох, он... Ох, уж этот наркоман. О, что? А что тут? У нас... Миссия, что ли? А, это парашют. Нет, спасибо. О! Я пропустил звонок, пипец. О, на сто процентов прошел на этот раз. Смотрите, видели? Зафиксировали. У меня какая-то полоса неудач. Мне сейчас еще родители. Это что, поприехали? Я их не услышал, не открыл дверь. Обвиняют меня. Да, ключ закрывайтесь нахрен. А ты думал засранец спецом? спецом как всегда, Юсуф Амир в своем репертуаре. Я крутая летучая кобра, вот так он себя ассоциирует. Кто-то себя с Нико Беликом ассоциирует. Ну, спасибо за помощь. Такая вот крутая миссия, мне она понравилась. Посторонись. О, Булгарин опять звонит. Луис! Рэй, послушай. Ты меня кинул, Луис! Нет, ни разу может со стороны это так выглядит, но поверьте мне, я ни разу такого не хотел. Ты меня кинул! Тебе я достану, сучонок, ты мелкий. Ну, бросай трубку. Труп, труб, труб, труб. Это прав Рэй Бугарина. Понял. Нет, не повторите ли вы еще разок? Пошел нахрен. Помехи какие-то. Еще раз зок. Мудива, прощай. Вот так вот. Вот так вот надо троллить своих противников, как это делает Луис, если они вам звонят по телефону, или по домофону, или по скайпу. Привет, Тони. Ты где пропадал? Приехал какой-то, как только смог. Господи, вы с Грейси? Вы с Грейси? Что с Грейси? А вон они схватили ее. Она у них сперва погиб Эван, теперь вот Грейси. К черту, Эвана, А, и кто похитил Грейси? Я, я не знаю. Ты что такое говоришь, где она? Думаю, те, кто на ножах с ее папашей, не знаю. Ну, знаешь, Грейси это еще штучка. Она принцесса? Нет, она еще та принцесса. Твою мать, если они... Да, и что им придется делать с тобой? Со мной? Тебя никогда не нравилось. Никогда, тебе никогда не нравилось. Неправда, она мне нравится. Нет, не нравится. Она моя любимая... <coughs> а, ты значит ее один весить в белом? Да если бы не я, ты бы толка на улице пакетики с героином. Ну да, они с нам превратили тебя в торчка. В смысле, не такая она уж и плохая. Не то, что я безжалостный, жалкий психопат. Она такая милашка, ну если забыть про акцент. Нет, не согласен. О, знаешь, дело тебе строгого никчёного, <сёк> <сёк>, который так двинулся <сёк> на коксе. <сёк> так вот оно, значит, как. Вот как. О, так, по глазам вижу. Ты меня стыдишься? Ты меня видишь и думаешь, ну все, приехали, настал момент свернуть меня. Пришло время умчанника, верно? Типа ты думаешь, что я спекся, твою мать, Луис. Не так уж ты и крут. А ты не так уж и умен. Знаешь, Луис? Лишь... Да ладно, Тони, остынь. Ты прав, ты прав. Проблема не в тебя, а во мне. Ха! Тони, какого хрена, ты творишь? Нет, я тянул тебя вниз! Теперь я это понимаю! Теперь я понимаю! Ты был самым близким человеком по часы нам, прости, если Я люблю тебя! Прощай! Тони, добрось да, ты! Прощай! Я люблю тебя! <соцкий> Черт! Черт! <соцкий> <соцкий> ты что я охренел? Ладно, вставай, вставай! Тебе сейчас сам грохну, вставай! Что-то мне это напоминает! Ладно, ладно, прости, прости, я просто-просто просто так больше не могу! Да это какой-то кринж. Давай, поднимайся. Вставай, старая сволочь. Ну, поднимайся. пойдем разучим Грейси. Ясно? Боже мой. Дерьмо-дерьмовая. Уиз. Говно говёное, да? Масло маслёное, воздух воздушный, вода водянистая, вегас вегасный. Бегас пигасный. Нам нужно вертолет чило, он на той стороне туннеля Бута. Не, это если честно, реально кринж. Конечно, я с этого кринжу и одновременно угораю с этих оцен как избьет своего работодателя. По этому. По щеке. Есть идея, где начать поиски. Пусть может у меня есть суиц дальний наклонности, но я не идиот. Нет у тебя никаких наклонностей. Есть, есть голубые наклонности. А если бы Тони себя грохнул, то мы бы его не увидели там в GTA Online. И сюжетка бы оборвалась. Так интересно, что это за миссия, я ее подзабыл. Сейчас надо поехать и узнать, о чем она будет. Мне нравятся катсцены в этой игре, несмотря на... Вот некоторые из них исключить, а так, вот, все топовые. Поугарать можно. Прям, как будто какой-то сериальчик смотришь, да? ГГшный. По -г -г -г чисто. Ладно, братан, надеюсь, что умирает последний. Верно сказано. Не, я, я сразу знал, куда мы едем. Сюда мы доставляли эту адво этого ад адвоката Джонни Клебец доставлял. Когда у миссис Стапса выполнял телефонные. Да и что же? Иди нафиг. Тык! Ой, телепортировался! Вот вертолет Анчилотти. Хорошо бы его не разбить. Ха -ха. А если разобью, то что будет? Сто процентов не получу на миссию, да? Давай, да? Давай, давай, давай скорее. Похититель находится в районе Middle Спауэрк. А, что? Похититель? Никубелик. Значит, дело не в грязь, а в том, чтобы <социт> самим не попасть. <социт> да. Акт чистого эгоизма. Тебе <социт> доволен? <Yeah>. Смеяться <социт> будешь, но ну, да. Когда <социт> понимаешь, <социт> что втянут это <социт> не по своей воле, на душе как-то <социт> легче. Вот и ладушка. Что делать будем, Тони? А? Да мы вроде в говно поушен. Как разгребать-то все будем. Планы есть. Мы можем выиграть в лотерею, заняться финансовыми махинациями, купить бриллианты подешевле, потом загнать их в три дорого. Ах да, мы это уже пробовали, и не выгориваю. Есть такой момент. Особенно выиграть в лотерею, это никогда вот не получится миллиард. Выиграть как какой-нибудь слесарь. О, паки! Это дом мы искали. А, Это дом паки. А паки не в курсе, что за ним следит аж целый вертолетище. С голубым и негром внутри. Все, все, все, полетели, полетели, я знаю. Не потеряем красную комету. Она выделяется посреди всего этого. Откуда знать. Давай и летим. Все молчу. Как думаешь, куда он едет? На запад. Я вижу, что за на запад. Запад большой. Но не такой большой, как Россия. Фить ха! Или вообще не на запад. Может, едет до моста. Оттуда в Бохан. Или просто победать поехал. Или на завод этот поехал. Если становится, дай знать. Паки, ты не видишь, что за тобой следят? Ты без таблеток? Ты отказался? Да, без них. Я даже успокоительный не заглотил. Ты знаешь, как я люблю летать. Оу. А, он на третий остров едет. Я, кажется, понимаю, куда он, е... куда он едет. По... Сейчас узнаем. Пиар в чистом виде. Кого пропиарить надо? Я давно, кстати, никого не пиарил, вы заметили? А, нарезки века сошел последний раз. пиарил Ты да не можешь летать нормально, да? Нормально летаю, он не засек, как бы. Мы хотя смотрите, как паки. Блин, быстро едет. Блин, блин, блин, блин. Вертолет уже! Давай дубина дюксовая, веди нас к ней. Давай, Гарри, орел громче, чтобы он услышал. <зыв> Уже вертолёт пиликает. Это значит, он поврежден. <зыв> Похоже, он реально нас заметил, раз он так <зыв> едет. <зыв> Лишь бы он не свернул между зданий. Не делай этого, Паки, хорошо? Ты нам еще нужен. все таки сделал. Да б... Да блин! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Какая сложная миссия? Ух! По-моему, прохождение Сириус вот этот вот ютубер, который меня смотрит, он ее не прошел. И я его смотрю тоже. Но я не помню, он, по-моему, по не прошел эту миссию. Слишком сложная ему показалась. В туннель едет. Туда я не полечу. Давай к тому месту, где мы сели в вертушку. Как сажешь. А, а куда мы вертушку садили? А, сюда. Я понял, понял, понял, понял, понял, понял, понял. Не проваливайте миссию мне. Вот сюда. А паки уже здесь, смотрите, я его слышу. <shines> а, -а, а! Я все боюсь, что у меня вертолет уже взорвется. <п leg navigatingzy24> -да, <з Geld cananya Hiç> Господи, миссия, конечно, заставляет чуть-чуть понапрячься. Летать между небоскребами не каждый сможет. А еще я не все замечаю, что тут говорят. гей мне нравится такая хрень, чертов любитель стереотипов какой-то. Это было произведение искусства. Ибо гея купил какого-то. мраморного. что то я прослушал, о чем он там говорил. Ой, он сейчас, небось, этот, на парковку заедет, да? На автостоянку? Не знаю, черт. Может она в багажке Крастер за которой мы едем? Может... И чё? И чё сейчас сделать? Я не хочу, конечно. Опять! Нет, он, похоже, реально отвлекает наше внимание. Какая-то странная миссия, если честно. Вообще странная, очень странная. Особенно учитывая, что у меня уже еще чуть-чуть и это лопости вертолеты сломаются. Чон встал. <говорит> ну, но... <говорит> вот... что это за улица? Я бог знаю Уоллертни, но думаю, что Сирока это Сакраменто? И все, просто полетали, поврезались, последили, просто тупо вертолет летает над этой, над кометой и никто. Паки не замечает этого. Только, пожалуйста, если я приземлюсь и у меня вертолет взорвется, то это просто будет спорная ситуация. Настолько спорная, насколько можно. Давай. Садись. Вертушка, приземлись. О, все. Быстро. Ладно, если Греси найду, дай мне знать. Надеюсь, что её и правда найдут. Не то нам конец. Увидимся. Такая вот миссия у нас получилась. Взял и ставил меня здесь. Ну-ка. что у нас по целям? Повреждение вертолета 5%. А, всего 5? А я думал больше. Я думал намного больше. Я думал... У меня он взорвётся. Но вот тут все намного лучше казалось. Ладно, побежали. Выполнять следующую миссию. Дик, он меня обозвал. Сам Дик. О! Неизвестный абонент. Это кто? Алло! Холабурито! Рока, где ты взял мой номер? Я не хочу с тобой разговаривать! А, зря Мекс! Какой Мекс? Мексиканец, я не мексиканец, а испанец. Слушай, а может высвопись на самом деле не испанец, а мексиканец, я бы у неправ? Что-то я не понял. Это надо в GTA Вики зайти посмотреть, блин. Какая у него национальность? Тони, успокойся, когда ты перестанешь посылать нас сумасшедшие задания. Поставь семья на, на мое место. Тони задолжал серьезные бабки, когда там наверху. Перестанут получать от меня конверты. А что? должен сказать, просите у чувака справка от врача тут не покатит. Shit, <связь> Ой. Нет, совсем Тони Совсем с катушек съехал, согласен Подумаю, что в тебя он втянул Да-да-да-да-да Даже этот Рокко это понимает really, Не очень, пока Рокко Рокко добавил свой в контакт телефона Все. Сейчас, короче, тогда Выполним миссию Тони Эй, надеюсь, успею Успел Ледис, Half прайс Это мы сейчас Грейси будем покупать? О! Брюсси и Роман опять. Опять они сюда идут. Эй, вы есть в списке. Да? Нет? Да? Нет? Тогда вам внутрь нельзя. Эй, погоди минутку. Мы довольно важные шишки, братан. Мы... Так что мы заходим. Да мне фиг... Плевать. Кто вы? Вы внутрь не попадете. Да брось. Мы же вип клиентуры Мы сюда постоянно ходим. Привет, дай здорово. Тони там. Я его не видел. Здорово. Вы из братан. Проведешь наш. О! Бред Брюси, да, конечно, дайся, позабочись о них. Спасибо. Круто, круто. Вот видите, не зря же Брюси познакомишься с Уисом в описании. Ну, сегодня я пройдусь... Эээ, Роман, ты одну с собой привел. Что? Не бери в голову. Ха, он про Брюси говорит. Эй, я пошел за вам. Давай. Рад видеть вас, парни. Эй, погоди, можно кое-что сказать? Слушай, ну, просто начнёт того, как вы ты забра... забавился с моря. Я очень тебе благодарен, спасибо. Эй, да забудь, ты не хочешь, чтобы я его убил? Возможно, слушай, знаешь, у нас с тобой много общего, да? Ты, вроде, как одинокий волк, искать приключений крутой, но без сентиментальности. Да, нет, братан, я просто люблю убивать за деньги. Да-да, понимаю, но просто это твое. Ну, понимаешь, я, э... Б В Что он хочет? Ты что хренил? Ничего, я такого не имел в виду. Я не гей. Вот чувак просто не делай так больше. Да дай пошел ночью. <пес> ну то есть теперь раньше-то могла на кресле-каталке она не ездить ничего такого. Слушай, я просто проверял, ты не гей или нет. Да нет проблем, мне пора. Эй, послушай, эй Уиз, пошли нам, нам пора, пойдем уже. Брюси, вот че? Сейчас натворил. Хорошо, до скорого, братан. А Роман на все это смотрел только с бухом. Слава богу, ты что ты появился. Что? Никогда бы не подумал, что, видя тебя, почувствую себя настоящим натуралом. <laughs> я пропущу это мимо ушей, уше, милый. Да? да, так, пожалуй, будет лучше. Вы видели эту корреляторную, что я сейчас брюси хотел сделать, надеюсь, вы... Надеюсь, что он не станет гейм никогда в жизни, блять. Поезжайте на пирс 45, а что там надо? Это мы там Грейси сейчас будем покупать, да? Ну как покупать, обмен делать? Мы вернем Грейси. О да! Вы вспомнили эту миссию с GTA-4, когда мы Грейси обменивались. Потом приехал Рейбулгарин, и нам пришлось перестреливаться. Черт, погоди-ка, не гони, какое отношение это имеет Грейси? Почему ее старик все сам не уладит? Потому что он беззащитный, не бойся. Нефиг газету читать. Кто еще в 2023 году читает газет? Поднимите руку. Если никто, то я очень рад этому факту. Старики какие-нибудь читают и все. 200... Все равно нам иногда на почту это кладут газету, мы ее выбрасываем сразу. Газета уже устарелый вид информации. Надо уже это Новости В интернете читать А вообще не, лучше не следить за новостями там Про политику Лучше следить за новостями в, в сфере видеоигр Ну просто игр даже Может даже спортивных там Ведь так лучше, да? Эй, сам такой Джинго нафиг Ой, как там мы не... Мы не так заехали. Мы сюда припаркуем. Эх, Тони, придется чуть-чуть пешком побегать. Не то, что из нажопе сидеть, да? И там ковыряться. Этот гей. Гей постоянно это делают. Я так догадываюсь. Поезжайте на очистную станцию. О, да. Я сразу вспомню эту миссию. Небось, нам еще перестреливаться придется? Не знаю. Тони, эти бриллианты. Что такое? Ну, на них претендует Рей Булгарин, а у него ресурсы серьезные. О, Рэй Булгарин, это другой Рей. А, нет, тот самый нафиг. Либо мы отдадим русским, либо Анчевать. Или мы отдадим их похитителям. Грейси станется же. С этим. Ни с чем. Я ничего не рассчитал. Половина города хочет меня убить. Ха. Я бы давно Тони грохнул. За то, что он гей. Но. Не судьба. Вот такой вот биомусор в мире GTA обитает. Какая водичка прекрасная, мне она очень сильно нравится. А, у, а там это не, та, не, не тот ли корабль, на котором мы в начале GTA 4 приехали. Он надо play, play должен называться как-то так. Ну утконос, короче, по-английски. Корабль утконос. Как-то так. Что-то опять под кайфом. Последний шанс, Тони. Ты уверен, что хочешь отдать стекляшки? Разумеется, уверен. Ее отец нас если мы передумаем. Да, теперь все просто ясно. Да, и это вправду проясняет дело. Смотрим. Опа, вот та самая катсцена из GTA 4. Ника Паки и Грейси. Опять. Та самая катсцена. Ника Никобелик одет свой стандартный костюмчик. А ведь мям был в пиджачке. Греси, ты в порядке? Эти уроды тебя не трогали. Она не может говорить, мы вставили ей кляп. Верните ее, скоты. Хватит ее мучить. Давай сюда, давар. Давайте сюда, Гресси. Я пришел за тобой, малышка. Давай сюда грёбаные стекляшки. Ладно, успокойтесь. Вы оба. Ойе. Мы положим камешки посередине. идем. Потом вы отпустите к нам девочку. Мы уедем, а вы заберете брюлики. Sure. Ясное дело. The... Покажите товар. Такая напряженная обстановка. У вас сразу флешбек из GTA 4, да? А мог бы в руки передать. Ну ладно. Me, так никто и не делает. Иди ко мне, девочка. Отпусти ее. Греси ко мне! Уист говорит Нико. Ой, Нико говорит, Грейси ко мне никто. Никому не подбежала. Я хочу сказать, Нико ко мне, типа. Представьте, какой кроссовер. Вот там Рей Булгарин едет. Приехал Рэй Бугарин. И такой подставляет ее. Только Нерри! Нерри, Нерри! Ты в порядке? мать, черт! Фак-фак-фак! Okay. Крошка, ты в норме? Почему ты не пришип их нахрен, сраное ничтожество, Dude. а? Ты! Fuck. Твою мать! Давай-давай! Вот, видите? Бегаем-убегаем-убегаем! Убегаем. Прыгаем! Fuck. Твою мать! Прыгнись! Fuck. Что? Он к нам запрыгнул? А почему ты глок взял? Уезжай! У тебя есть настоящий четкий пестик настоящих пацанов, который мощнее диглаж Ты, блин, глоком. Вы этого урода? А, а что а ты? А, а, а, а, а что ты ко мне лезешь, Грейси? Почему она бьет меня? He you, Давай! Давай! Акулы появитесь, сожрите его, пожалуйста. Помогите, кто-нибудь. О, все. Блин. Опять она орать будет. Луис, выруби ее. Луис, вернись и перебей их. Ха! Иди нахрен. А что а я могу реально вернуться туда? Грэйси, немедленно заткни не пасть, мать твою. Мы и так из-за тебя не... натерпелись. Ты хренов, лом, тебе и твоему старому педику... Ой, простите, крышка, когда... О, опять вырубил Грейси. Нико ее вырубал. Только тут Луис... В воздух ударил Зачем ты ударил даму? А ты хотел, чтобы она нас убила? Дама так не разговаривают, Томми А ты уже с вами она вас чуть вообще не угробила Все Что происходит? Ты вернул Грэсси, в целом сниси охранности, Тони. Надеюсь, она стоит двух миллионов Ты ударил ее, верно? Издержки производства Водочка качнула, да нанеси эту мысль до да, ее старика Не хочу больше ее видеть Ладно, морячек, пока а чё, а реально можно было вернуться обратно, что ли? Я не знал, если честно. Ну-ка. Сбросить балласт. что то я не понял. Ну, зато время хоть выполнили. А так бы я не уложился по времени, если бы остался там. Нет, немножко непонятно. Это реально можно было назад вернуться и... Вот мы уплыли. А, а там Нико Белик с Паки перестреливались против бандюков. Их, кстати, можно было там убить, если что. Я такой интересный факт скажу. Нико Белика и Паки. Можно было им что-ли помочь? Нет. Спасибо. О, Тони звонит. Там у Нико, Нико и Паки сами справятся там. Нет. Город закрыл наши клубы. Не переживайте, в конце игры они снова откроются. Мы заключились, забыли, забыли завести конверт в мэрию. Оу. Оу. А это уже плохо. Надо, чтобы все будет только хуже, чёртили. Опять он хочет нарко наркоманиться.